Добрый день! Сегодня у меня распаковка очередная. Здесь одноместная палатка. С трехместной палаткой ходить тяжеловато. Я решился заказать поменьше. Ну, чтобы когда один буду ходить, чтобы не таскать с собой лишнее. Интересно, что она замотана в для строительного мусора. Что Ладно, сейчас я ее размотаю, посмотрим. Ну, вот так вот. 200 на килограмм. Я убирал по параметрам, что она была непромокаемая. Так, разбираем. Такой чехольчик. Ну и сама палатка здесь. 200 на килограмм. Вот такая палатка, ее собрал. Короче, ну, колышки были. Четыре штуки мало. Опасных нет. Ну, ладно. раз она рассчитана одного человека, ну в принципе можно спать вдвоем. Он будет немножко тяжеловат, конечно. Вещи никуда не поместить. Ну вот так она вот такая для одного, она реально обширная. Залазь. Вот сейчас смотрим. Ну как тебе там? Залазь. Там есть кармашек для чего-то, не знаю для чего кармашек кармашек, вот он, да потом крючок сверху, чтобы если что, чтобы гармич поесть, чтобы он горел все для чего -то. побывали мы с супругой в этой палатке, она чисто для одного Двоем там делать нечего там еще и нужно будет, если два человека будет не спать не, в лесу, наверное, не душно, в лесу это будет нормально, а вот вдвоем там не поместится. Так как я люблю ходить один, как раз он для меня. Когда уже с детьми, с супругой, ней-то другая палатка, ее здесь не растает, она очень большая, она трехместная. Вообще шикарная палатка у меня вторая. Она даже с оконцем. Посмотрел из окошка, ну идет дождик. Ну и дальше спать лег. Там выглянул, доли кончился, вылез, рожок, костер. А здесь место окошко вот это тут дверка ее можно открыть посмотреть, что происходит наружу конечно да окошко бы не помешал палатка очень маленькая тут мне кажется и без окошка можно сделать ладно эту палатку еще буду снимать в лесу когда пойду с ночевкой это будет где-то амера в конце июня и если поеду на мероприятие нами намечено в начале июня если я до да поеду с ночевкой то ее тоже с собой возьму. Правда, если будет нужна трехместная, то придется другую взять. Ну, вот такая вот палатка. Рекомендую. Ссылка будет в описании. Я смотрел отзывы, она не промокает в лесу. Ну, в каком случае, через месяца два, сколько там месяца осталось, мы её испытаем ее. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я не прощаюсь.